Здорово, ребятки! С вами Олег Гудвин, специалист по и коллекционер всевозможных массажных практик. Сейчас мы проходим специальный мануальный массаж, мануальная терапия. Значит, вот мы закончили растирать спину, раскачивая, уводим лимфу прям кулаком вот туда, этим локтем разворачиваемся и захватываем рукой ягодицу всю большую группу мышц ягодичных, да? и раздавливаем ее по диагонали в эту сторону, по диагонали в эту сторону, по диагонали сюда и по диагонали вот сюда. Далее переходим в растирание техники рубанок, все спины, 4 прохода вдоль спины, теперь ягодицу отдельно, квадратную мышцу, широчайшую мышцу, все примерно по четыре раза. Делаем трапецию нижнюю, трапецию верхнюю руки разделили, Теперь ложимся поперек и прямо по клиенту растираем, согревая его поперек. Возвращаемся обратно к, к пояснице. Когда мы продавили его жестко, вот так вот, закончили как бы эти ногтевые техники, рука мягко, видите, одно движение плавно переходит в другое движение, подхватывая трапецию здесь, эта рука разворачивается одновременно на кулак и растираем его кулаком с вибрацией до верхней трапеции. Вот этот участок проходим три раза. поближе к шее, посередине прям кулаком раздавливаем и там где крепится. И сразу же где руки были, там остаются поднимая плечо сюда, выше и укладывая его запястье на поясницу. Ныряем под руку и прорабатываем место крепления к кармиальному отростку всех мышц. Вот техника шестеренка пальчиками там. Подавили, поразминали переднюю дельту. Вот он там крепится передняя дельта, как ключица. И тут идет вот малая грудная мышца. Она идет вот прям под ключицей. Вот такая. Ее мы на растяжение вытягиваем. Мягенько там подхватываем. И вытягиваем на себя. Вот, Согревая ее. Не больно? Mm -hmm. Ладонь остается мягенько, лежит. Без пальцев, так пальцами не впивайтесь, это больно будет. Под докремиальным отростком, а это за локоток и техника вращения топорика. Видите, как вот топорик получается. Восьмерочки в одну сторону, восьмерочки в другую сторону. Поставили палец на сустав и его выщукнули вверх, а большой палец, естественно, вниз, то есть руки ходят с друг к другу. С этой стороны указательный палец, чик, вот так, в ту сторону. Теперь берем лопатку за уголок, видите, эта рука на месте осталась и растягиваем лопатку вот сюда тут тянутся у нас зубчатые мышцы и под лопаточная мышца и в эту сторону а тут тянутся ромбовидные мышцы и мышцы поднимающие лопатку сюда-сюда ну раза три-четыре сюда теперь наш локоть вот этот Ложится прямо на крестец, прям всем весом давим. И у нас пол отдыхает, просто отдыхает. И эта рука начинает управлять э, мышцами за локоть. То есть, если нам надо трапецию растянуть, здесь тянем на себя. Если надо открыть лопатку, поближе локоть к корпусу и опускаем вниз. Видите, вот. Вот она приподнялась. Если надо поднять плечо, поднимаем плечо. Вот, подняли плечо и растираем теперь. Трапеция крепится. Вот тут ключица, одну треть ключицы занимает. Видите, вот тут. Поэтому растираем ее вот там. Потом она идет вот так у нее мышцы. Волокна идут, да, вдоль волокон. Соответственно, параллельно получается. Растираем. Потом перпендикулярно. Продавливаем запястьем. И мягенько у нас рука ложится на локоть. То есть не бросаем вот так. С подъемом потом стучим, да, это будет неожиданно для человека. А мягко одно движение приходит в другое. И по паровинтербральным мышцам в рябинопоперечном сочинения. Подбиваем, рисуя циферблаты часов наручных, вот так вот. Локтем также отталкиваем лопатку, а эту руку, видите, к себе прибегу, чтобы она открылась. Уводим локоть вот сюда, чтобы трапецию эту растянули, продавили, сжали, растянули, продавили, сжали, растянули, продавили, сжали. Рука уходит вот туда, поднимая трапецию мягко вверх и превращаясь в кулак. Моя рука превратилась в кулак. Вот видите, вращаем кулаком и локотком одновременно. Вот такое движение. То есть мы всеми косточками, получается, и это, и это, и вот это массировали всю вот эту вот зону плечевую. Теперь переходим к точкам, где кармельный отростка кстати, стыкуется с ключицей. Вот тут есть ямочка, тут место крюканей мышцы. Буквально сантиметр от него отступили и продавили с вибрацией в тело перпендикулярно. Теперь середина этого отрезка, трапеция вот тут бывает очень болезненно, поэтому предупреждаем человека. Теперь уголок лопатки, где крепится элеватор. Скапалось мышцы. Теперь вот тут вот четыре точки, где крепятся мышцы, в лопатку. Прямо туда. Раз, два, три, четыре. Здесь мышц нету, просто палец под лопатку и накатываем лопатку на свою на свой пальчик. Все, вводим вот туда. Теперь все вот эти трапециевидные мышцы кулачком с вибрацией вот, прямо от головы вот тут поддигонали перпендикулярно и подгонали теперь снизу проходим все И теперь поперек вибрация. Вот поперек мы все растянули, растрясли. Считайте, что лопатку почти проработали. Остались круглые мышцы. Мы их отдельно так вот немножко промнем и уводим лапы леопарда лимфу. Подключиться, подмышку, поребаем туда вниз. Все к передней части тела человека, в паховую зону. Пальчиками расшатываем межреберные мышцы, избавляют от межреберной неврологии. И все уводим сюда. Переходим теперь к ударно-вибрационным техникам. Значит, сначала э, кулачок такой свободный, получается такой шлепок, хлесткий удар. Начинаем с мягких мышц, чтобы не пугать человека, если сразу по жесткому будем стучать. Вот игонечку, почку попустаем, игонечку постукиваем, <coughs> делаем кулак жестче, уже слышите звук другой. И также от таза вот отодвигаем, раздвигаем, декомпрессируем. Нас интересуют удары именно по гряберным перечипам со Но кулаком можно бить по ассистам, не бьем, можно бить по крестцу, по по лопатке по плечу спереди и под трапецией спереди значит поднимаемся быстро. теперь трещоткой когда у нас пальчик по пальчик бьет ну тут у нас и запястье тоже участвует тенор руки ладони теперь шлепаем Закрытой ладошкой, такой лодочкой, да, Только смотрите, чтобы шире было нигде. Такой глухой вакуумный звук. Открытой ладонью. Открытая ладонью немножко больновато, поэтому там, где ударили, такую протяжку делаем, как снимаем боль. Снимаем болевой эффект. Погладили. И это мы подготовили после дорастукивания, да, к мануальной правке. Берем руку аккуратно. Если она держит, да, то предупреждаем, чтобы просто висело. Вот, Подхватываем под плечо. И там, где первый, по, э, первое ребро, вот опираемся в него. Если не получится, да, то можно и через лопатку продавить. С выдохом. Руки, естественно, ходят, видите, друг против друга. Пониже опускаемся. Еще пониже. И тут нас, смотрите, какой прием. Рука, локоть. Двойной получается. С двумя локтями работаем. <звук> с выдохом. Фу. Все. Массажную часть одной стороны мы закончили. Дальше перейдем к другой стороне. Будем массировать правую уже часть. да. А потом перейдем к шее и голове. Но об этом уже в следующем сайте. До новых встреч, друзья. Даю свет, даю просвещение, знания в массы. Так что подписывайтесь. Вам будет интересно. Лучше быть здесь и проходить все на практике, на живой натуре. С вами был Олег